Позволь себе еще больше. Теперь в салоне бытовой техники Бланка Делюкс три вида рассрочки. Выбери свою. Спешите в Новый год только в Бланка Делюкс. В Бланке Делюкс есть что выбрать, есть что купить. Улица Ленина, 64, телефон 68-12-12.